Ну вот и закончился это 2016-17 учебный год. Вы успешно закончили третий класс. За этот год вы многое узнали. Подлежащее, сказуемое, склонение, дроби, площади, периметры. Кто был первый русский царь, научились делать оригами из цветной бумаги. И все сдали нормы ГТО. Все вместе отметили масленицу и собрали больше всех крышек. Были лучше на смотре и на фестивале. А теперь записываем домашнее задание на лето. Наконец растаял лед, вы так ждали, что лето придет, это классно отдыхать, бегать, плавать, под солнцем лежать. Наконец растаял лед, вы так ждали, что лето придет, это классно отдыхать, но читать нужно не забывать. Школа это вам не детский садник, не колыбель, все по-другому тут и грозда посложней. Курточка моя, так хорошо сидит на ней Но сюда лишь в армии можно приводить детей Каких нагрузок в школе только нет И надо знать особо чтобы сдать легко все нормы Готово на труды не забыть ничего Пережить столовой, гонитель, там трешка Совсем не камень. Вот и едим, чипсы мы на переменках, поверь Нож без сна Сочетатель года это просто книга раз. Все читали и читали Просто с ночи до утра Ну а эти АКР Нам ставят шаг и мат И даже и не знают Что тут не поможет шоколад. Сегодня хотим одного, наконец растаял лед, время нашей каникулы идет, мы его устали ждать, но возможно не будем читать. Наконец растаял лед, время отдыха все же придет, мы устали от всего, и сегодня хотим одного, одного. наконец растаял лед, время наших каникул идет, мы его устали ждать, но возможно мы не будем, будем, будем, будем читать.